всем привет дорогие друзья вы смотрите канал настольный теннис для всех меня зовут кузнецов никита недавно закончился кубок мира 2017 по настольному теннису я думаю многие из вас его смотрели и в том числе наблюдали за игрой одного из лидера сборной россии по настольному теннису александра шибаева к сожалению он ведя 2-0 проиграл 4-3 в упорной борьбе нынешнему победителю этого серьезного турнира Дмитрию Овчарова. Я думаю, тоже вы все прекрасно о нем слышали и видели его игру. Кстати, кто смотрел Кубок Мира, поставьте под этим видео лайки и напишите комментарии. вообще, что вы думаете о игре Александра Шибаева и в принципе об уровне Кубка Мира. И смотря матч, Шибаев-Овчаров обратил внимание на подачу справа, которую подает Дмитрий Овчаров. Ее мало сейчас кто использует, но он один из немногих, кто подает так называемый топор, если можно так выразиться. И в связи с этим я решил записать видео о том, как выполнять данную подачу. Сейчас... Мы посмотрим, как непосредственно выполняет подачу Дмитрий, разберем тактическую составляющую и потом далее уже я покажу, как правильно ее выполнить. Вот смотрите на этом видео Дмитрий стоит в центре и подает подачу в левый угол, идет подрезка и сразу вот так и из вот с другого ракурса, то же самое из середины ему отрезает правый угол и сразу атака мощная справа идет. Смотрите, я изобразил схему. Представим, что на нижней стороне, которая, да, внизу находится, стоит игрок Дмитрий Овчаров. Вот черной стрелкой обозначено направление его подачи, то есть он находится в районе центра стола и подает в левый сектор, Далее ему из этой зоны отрезают вправо и он уже мощно атакует по диагонали в правый угол. То есть такую комбинацию он выполняет. Тем самым он разрывает соперника, подает подачу влево и сразу резко, косо играет вправо, атакует. Ну что ж, в этом видео мы разобрали подачу справа, которую выполняет Дмитрий Овчаров. Я думаю, она вам поможет выиграть множество очков. Очень такая интересная, самобытная подача. Кому понравилось это видео, не забывайте нажать пальцы вверх. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал и всегда быть в курсе того, когда выходят мои свежие видео. И еще раз, будьте чуточку добрее, нажимайте пальцы вверх, играйте по возможности как можно больше в настольный теннис и занимайтесь спортом. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита, увидимся в новых видео.